Друзья, всем привет! У нас первый, первый эфир экспертных бесед Турбанжур в 2020 году. Та там то -та там мы безумно этому рады. Вот. И поэтому у нас такая сразу жаркая-прижаркая тема. Будем говорить сегодня о Днессето. Дне, Свят... Дне Святого Валентина, да, 14 февраля, куда же поехать отдыхать. вот, То есть, Что же стоит посмотреть, как, э, в какой ресторан сводить свою любимую, но не обязательно в Украине, а можно это сделать да, и где-то за границей. В общем-то, все сегодня вам расскажем. Ну, а вторая наша жаркая тема будет – это Египет, конечно же. Это будет обзор отелей в Кургаде, так что оставайтесь с нами. Меня зовут Лена Цыганок, я руководитель агентства Турбанжур. Ну, а со мной всегда команда наших суперэкспертов Турбанджур. Бонжур, Елена Яковенко. Привет. Привет. привет. Леночка наш менеджер в городе Киеве Вот, и подготовила для вас информацию. Ну, Кстати, вот буквально перед эфиром да, нам звонили, вот как раз вот тоже смотрели наш обзор на YouTube и вот спрашивали отель. Так что, если вдруг у вас будут вопросы какие-то, вы нам обязательно их пишите или под видео, или сразу можете звонить по номеру телефона. Итак, тебе слово. Какой же наш ТОП-3, да? Вот мы подобрали. Да, ТОП-3 на самом деле можно поехать куда угодно, но мы выделили такие три страны, куда можно поехать и немножко погреться и что-то интересненькое и расслабиться и как вы правильно сказали сводить любимую в ресторан и не только первое в нашем подборе топа на день святого валентина который уже близко и об этом нужно думать заранее потому что это очень популярная дата и время бежит быстро конечно да и время бежит быстро и много пар которые хотят хотя бы на пару дней куда-то поехать есть кто может выделить даже недельку чтобы куда-то съездить и на самом деле это того стоит потому что праздники хоть уже новогодние рождественские подошли к концу но это еще такой вот отголосок вроде бы новогоднего ну и то, что в душе тоже приятно и как бы провести время э, знаешь, марш... да. прибью, и еще знаешь если вот говорить о зиме да вот кто уже хотя такой как бы супер холодной зимы нету но тем не менее то есть кому хочется вот уже знаешь устал в середине февраля и хочется чего-то тепла то как раз вот и согреться вместе можно да, где-то. Да, и, и солнышко где-то. То поэтому первое мы такое да. э, смесь и э, солнышко, но еще не такого горячего, чтобы был более комфортный переходной период, если не стоя на то, что у нас нет лютых морозов. Но все равно зима есть зима, есть ощущение зимы, есть какой-то холодный ветер. Э, солнце у нас максимум раз в неделю, если выглядит, то все радуются, ходят. Вот, первое мы предлагаем рассмотреть Кипр. Mm -hmm. Кипр, он у нас популярен и летом, и зимой, потому что на Кипре никогда не бывает очень холодно. То есть, минусовая температура там, если бывает, то это очень большая редкость. Например, сейчас там стабильно около 15 градусов. То есть... Ну, кстати, да, вот у многих, знаешь, может быть вопрос, что это такое все-таки более летнее направление, yeah. то есть, да, и это все-таки не, не отдых на пляже, да, но вот когда уже самый пик сезона и много людей, то есть, да. А что же там сейчас в это время, интересно? Вот, вот да? что сейчас? Там сейчас, во-первых... Теплее, чем у нас, это точно. Курортные города. Это плюс раз. Это плюс, там есть море, это два. Вот, и если мы говорим о пляжном отдыхе, купании, конечно, это еще прохладно. Но э, летом, да, вот если в самый в самый пик сезона, то там, э, ну, очень жарко, да, то сейчас как раз это вот комфортное время для того, кто хочет просто погулять, просто подышать морем, просто отдохнуть, я не знаю, там, отоспаться возле моря, э, выйти вечером в какой-то... Прогуляться по набережной Зайти в ресторанчике, покушать тех же морепродуктов То есть это все можно И там будет действительно комфортно Без какой-то жиры, да На пляже особо не полежишь, покупаться холодно Но сейчас настолько приятные цены на Кипр Что это того стоит на самом деле Поэтому спокойно можно брать и вторую половинку И друзей, и кого угодно И спокойно ехать на Кипр Также на Кипре э, можно взять машину на прокат вот, Покататься да. по острову Там очень красиво красивые виды заняться можно много чем главное чтобы было желание как активно так и пассивно то есть кто, кто уже что любит ну на самом деле действительно можно проснуться на одном курорте выпить чашечку ко кофе в друг а -а -а. другом да то есть обед провести в третьем то есть да и на дискотеку уже пойти в четвертый так что ну... киппер маленький и даже если ехать туда на небольшой период времени спокойно можно я же говорю как и покататься так и погулять по курорту то есть можно на экскурсии поездить Тут уже на любой вкус и цвет мы всегда расскажем, что можно сделать лучшим образом, как провести время, всегда посоветуем. Поэтому Хорошо. Ну расслабить. и действительно, вот море, оно, знаешь, прекрасно не только в самый сезон. То есть, да, вот и в, и в такой период времени э, тоже. Я, кстати, вот недавно видела у коллег наших, сейчас тоже отдыхают, как раз вот наслаждаются именно, наверное, не пляжным да, отдыхом, то, что больше все-таки летом, да, а вот сейчас, когда такой не сезон, то есть и классно как раз по попутешествовать. И людей немного, и, ну, и не можно немного, больше, мне кажется, лет. ощутить именно саму страну. То есть, да, не когда там так много туристов, а вот именно как раз вот насладиться. Хорошо. Ну и какие же у нас, да, по цене предложения, то есть кому, например, Приглянулась, да, то, чтобы сориентироваться по ценам По э, ценам У нас э, мы рассматривали На э, 14 февраля Так, сейчас, одну секундочку Подгрузим а yeah. вот тебя уже на этом, на экранчике Вот, есть. да. Самое у нас выгодное предложение на эти даты было курорт Аянапа. Если вылетать 12 февраля 8 дней 7 ночей, стоимость за двоих. Неплохие апартаменты 3 звезды, за двоих взрослых 450 долларов. То есть, ну, на секундочку, это очень приятная цена. За двоих чек это стоимость входит полный туристический пакет с перелетом, проживанием, питанием, завтраком и медицинской страховкой. Также, по желанию, можно выбрать разные отели, можно рассмотреть разное питание, но завтрака по практике хватает, потому что много Если вариантов, да, куда угу. можно пойти также. И у меня только единственное уточнение. Да. Там в долларах или в евро? Это, или, может, опечатка? Возможно, это, наверное, опечатка скорее... евро. Да, да, да, да, да, скорее всего, в евро, потому что Кипр у нас евро. Мы да. спешили уже перед эфиром самые актуальные цены. Да, вот, Так опечат... что рассчитайте, угу. да, что это будет 450 евро. но ну, на самом деле, то есть это уже неделя да, с перелетом, трансфером, страховкой. То есть, ты знаешь, вот мне кажется, если посчитать там, если купить какой-то хороший подарок, сходить конечно. в какой-то хороший ресторан, то есть, да, вот, то есть, ну, а тут вообще вот еще и неделя отдыха, то есть два в одном можно таким образом ну, совместить. Совместить. И совместить. И как подарок, и да. приятно, и полезно. Да. Причем, знаешь, приятно не только как будто а сразу двоим, да, вот, да, вот, да. вот в чем фишка. Да, так что, друзья, если вам интересно, конечно же, звоните, пишите нам. Ну, и, конечно, у нас такой, скажем, краткий обзор к самой стране Кипра, ну, невозможно охватить три направления быстро, да, в таком формате, Так что, если остались вопросы, обязательно нам звоните, пишите тоже. Но мы переходим к нашему второму предложению, да? Да, второе предложение. Второе э, предложение у нас чуть-чуть более теплое. Спасибо. Кто хочет жарче. Е... Да, да, да, Кто хочет теплее, горячее, то можно э, поехать в Эмираты. Угу. Эмираты у нас тоже очень многогранная, разнообразная страна с точки зрения пляжного отдыха, экскурсионного отдыха, различных экскурсий с каждым годом, с каждым, да, наверное, не с каждым годом, но постоянно там появляется что-то новое, что-то интересное. Да, они не стоят с на месте. мильными шагами, они движутся вперед и делают очень много всего для того, чтобы в этой стране на каждом курорте было не скучно, интересно и приезжать повторно. Еще да, да, повторно, чтобы потому было, да. что в любом случае всегда будет что-то новое, причем для разного бюджета туристов есть что-то дешевле, есть что-то подороже, то есть есть что-то более спокойное, романтичное, есть что-то активное, то есть вот вообще на любой вкус и цвет. По погоде, понятно, там у нас будет теплее, то есть температура будет 25-29 там 29, воздуха, спокойно загорать, купаться, температура моря будет немножко прохладнее, потому что все-таки зима, но обратно же, кто какой, скажем так, морозоустойчивый, кому-то приятна температура, 21 грамм Спокойно можно купаться. Кому прохладно, можно окунуться и наслаждаться солнцем. Также в отелях есть бассейны. Бассейны есть те, которые подогреваются. Можно также это рассматривать. Если мы смотрим курорты, можно рассматривать различные курорты. Сегодня мы выбрали Дубай, потому что один из самых все-таки популярных. Да, если едешь на небольшой период времени, там мы совмещаем обратно же все, что хочешь. Это и пляж, шопинг, развлечения, экскурсии, кто хочет аквапарки. То есть ну, безумно большой выбор, поэтому стоит посетить для вот более активного да, наверное, mm -hmm. туриста и также... Вот, как мы говорили, кто хочет пригласить девушку в шикарный ресторан, например, в Бурдж-Халиву с видом на панорамным, даже на Марину просто вот, да, Да, В любом случае выбор огромнейший на любой вкус и цвет, бюджет каждый турист найдет себе. ты знаешь, какой у меня только что вот а вдруг кто то что думал, знаешь, сделать на предложение. Вот я как-то совсем забыла, это действительно вот в таких вот местах классно вот продумать и вот мне кажется это просто запомнится на всю жизнь. Да. Класс. Да, запомнится на всю жизнь в любом случае. Я еще вспомнила, там же еще есть поющие фонтаны, которые тоже у людей вызывают очень классные эмоции. Поэтому идей много. Вот можно, кстати, взять на заметочку. заметку. Кто решил сделать предложение на 14 февраля, Дубай это прекрасный вариант. Да, это точно. Поэтому спокойно можно рассматривать. В Дубае мы рассматриваем, если вот такие вот недолгое путешествие, вылететь можно 11 февраля, мы как раз захватываем, и 4. 5 дней, 4 ночи, неплохая троечка в Дубае с завтраком, на двоих взрослых стоимость будет 630 долларов, полный туристический пакет, перелет прямой в Дубае, трансфер проживания в отеле 4 ночи, 5 дней, завтрак, питание и медицинская страховка. Отели обратно же можем рассматривать разные, питание тоже Эмираты предлагают разное, от завтрака до все включено. Вот, но э, если брать только завтрак, то выбор заведений, куда можно пойти покушать, огромный. Действительно. Ну и на самом деле хочется еще отметить, что у нас сейчас, да, Эмираты для нас безвизовые. То есть раньше, знаешь, вот было какое-то акционное классное предложение там, да, и плюс 80 долларов на человека. На двоих уже плюс 160 долларов. То есть сейчас, сейчас этой доплаты нету. И вот, кстати, ну для тех, кто хочет, возможно, тоже на более длительный период, у нас сейчас пользуются популярностью. Я вот лично сама была до Нового года, да. У нас сейчас на 8 марта многие бронируют такие туры. И вот сейчас на январь, на февраль тоже есть акционные предложения на новейший лайнер MSC Bellissima. И вот мы как раз себе такие делали, комбинировали сами Дубаи. Да? То есть, вот можно, например, на 4 ночи, можно на 2 ночи. да, И еще вот мы это направление не рассматривали как отдельно, но вот реально сейчас очень пользуется популярностью с таких, скажем, теплых стран круиза. да, То есть, когда это не Средиземное море, потому что там прохладно, это, например, там не уже Атлантика, потому что туда далеко лететь, а относительно лететь близко, выгодные предложения. И еще можно посетить по акционным ценам такое совсем, мне кажется, другое путешествие Я не знаю, и для свадебного, и для просто романтики с семьей, и как раз вот и для предложения. Это да. на лайнере. Вот. И, и посетить еще несколько стран. Это может быть и Катар, это может быть Оман. Вот у нас была с Аманом, и там уже идет Абу-Даби, остальные там несколько портов. И так скомбинировать. Еще цирк Дюсселей можно увидеть. Но ну, в общем, целый, мне кажется, пакет больше, чем ультра, все включено. <laughs> То есть, да, всего -сюда. Или просто что-то новенькое. Кто уже... Вот как бы мы везде были, нам уже не интересно. Да. А вот что-то новенькое. Да, это однозначно новенькое. Но о круизах это, скажем, целая отдельная тема, так что если у вас есть вопросы, номер телефона, вы видите все нюансы, вам расскажем, подскажем. Ну или если вы готовы бронировать направление Эмираты, вот или хотите узнать детали, тоже милости просим. Что? Давай следующее, третье у нас направление. Следующее. Третье да. направление. Э, море мы рассмотрели, где можно погулять, покупаться, развлечься. Также можно, кроме морских направлений, поехать в Европу. Сейчас есть очень хорошее предложение по Чехии, Прага. Прага красивейший город, милый, древний, такой, как многие говорят, мистический город, где в любую, ну, как бы зимой, летом, весной, осенью там красиво там интересно, там можно погулять, насладиться архитектурой. Очень много легенд послушать, которые тоже вот не оставляют равнодушными. И кто не был в Праге, то это must-have, который нужно посетить в Европе. Поэтому обязательно тоже рекомендуем. Тем более, что обратно же виза не нужна. У кого биометрический uh -huh. паспорт, перелет прямой, перелет недлительный, летает Маули. Это авиалинии, прекрасные тарифы, поэтому вот обязательно, кто еще э, думает поехать в Европу и поехать, куда и не были в Праге, то обязательно к посещению. Вот. Что у нас можно делать в Праге? Можно погулять по самой Праге, угу. э, обратно же, это древняя архитектура, интересные легенды, памятники просто насладиться видами. Также можно взять экскурсию куда-то на день уже за пределы Праги. Можно поехать в Карловы Вары погулять, можно поехать в Чешский Крумлов. То есть уже близлежащие городочки, которые в рамках одного дня можно спокойно посетить и также насладиться. Но кто не хочет далеко ехать, кто хочет просто релакснуть, обратно же спокойно, чинно, благородно погулять да, по, Праге. по Праге любителям пива. Это тоже Подойдет, да. Будет очень большим плюсом. Чешское пиво у нас, как бы тоже известно, во многих местах. Вот. И можно рассматривать людям с разными, скажем так, предпочтениями, потребностями и интересами. Mm -hmm. вот. по ä, Праге есть разные даты вот что еще хорошо полетная программа достаточно обширная нет такого что там у нас один вылет в неделю mm -hmm. и больше нету потом то есть вылета много можно рассматривать разные варианты мы в данный момент предлагаем 11 февраля 5 дней 4 ночи вот но обратно повторю что можно рассматривать разные варианты отель жасмин и Hotel троечка на питание завтрак за двоих взрослых 455 евро, евро. У нас опять опечатка идет на доллар да но э, ничего страшного я думаю все это поправимо все понимают за двоих человек тоже отличная цена кто хочет меньше на можно рассмотреть меньше кто хочет больше можно рассмотреть больше можно сразу же в пакет путешествий добавить экскурсии какие-то если не хочется можно не добавлять ну кстати вот еще тоже популярна дрезден экскурсия да то есть да. и вот и взяла даже четыре ночи то есть такой скажем даже не викенд да вот а, даже да. немножко больше действительно что можно успеть посетить саму прагу mm -hmm. да и плюс еще охватить больше экскурсии да ну и мы кстати предлагаем вам такой вариант авиатура но на самом деле есть прага у нас и по автобусным турам это все-таки более но такой вот сейчас будет такие цены бюджет... что автобусные стоят столько же ну возможно немножко выгоднее может, возможно для тех кто знаешь там боится летать да да то прага есть и автобусная быть, тоже да. вот хотя действительно когда есть такие классные предложения в Саве вот то мы, конечно же, рекомендуем. И ты знаешь, я вот буквально перед эфиром вспоминала то, что вот э, один из своих э, Дня влюбленных, да, вот это как раз, когда мы праздновали его в Будапеште. То есть у меня был сюрприз, практически вот до самого путешествия подарил муж э, тур в Будапеште. Я вот вспоминала наши другие э, эти праздники, вот, да, и я реально не могу вспомнить, какой ресторан, что мы делали, может вообще до ночи были на работе, знаешь, что сели еще что-то. Просто вот вообще не помню. Вот, не знаю, больше, чем за 10 лет помню только Будапешт. Будапешт был? Да. Остальное не помню. Так что, кстати... Вот, намек, хоть... мне кажется. А это, кстати, намек был э, давно. Девочки, пользую это. Знаете, не благодарите. Его. Намек мужу, а мне это, кажется. На, на, намек мужу, потому что на этот День Святого Валентина мы тоже уже запланировали себе поездку. Куда? Не скажу, кому интересно. Пишите. Вот. Ну, конечно же, поделюсь я тоже. Вот. И вот мы вспомнили, да, вот что такое классно. Это знаешь, называется, что могут подарить турагенты на Новый год? Мы думали, думали а что подарить ну конечно же перелеты ближайшие страны в европейские mm -hmm. вот с перелета в столицу до да, одной из стран Европы. вот так что вот так вот можно даже убивать двух зайцев вот рекомендуем пользоваться этими я действительно безумно рано когда люди планируют там или день рождения или какую-то годовщину или вот такие вот праздники и дарят себе путешествие это она действительно запоминается да, запоминается да. надолго вот так что запоминайте ваши путешествия, планируйте но мы конечно же ждем в турбанжур, звоните, пишите, но мы переходим к следующему жаркому направлению, к Египту.